Делись этим видео с друзьями, чтобы помочь развитию канала. Я могу взять тачанку? Я могу взять тачанку? Это мк с акогом. Представьте себе вселенную, где стандарты нереально низкие. Похоже, будет круто. Valor End. Все с сайта wish.com. Основная цель с скамить детей. Нет. На что я согласился? Я что, теперь плачу доллар просто так? Нет, хватит. Он не перестает спрашивать, хочу ли я тратить доллар в месяц на Battle Royale Ford Practice. И все остаются безнаказанными. Это Rainbow Six Siege на мобилке. Это вселенная мобильных игр, и она вышла из-под контроля. На днях я провел исследование. Можно найти 5 мобильных игр, которые в Fortnite. Может вы думаете, о, мистер Хомлес в этом нет ничего сложного. Это не Call of Duty Warzone, это просто Warzone, которую сделали Awesome war Game. Ты хочешь просто поугарать над мобильными играми, чел. Да, тут вы правы. Да, именно этим мы тут и занимаемся. Не Counter-Strike, не Valorant, Critical Strike. Слушайте, когда я был мелкий, я потратил тысячу часов в игру, где нужно строить дурацкий город, а потом я такой, блин, надо купить себе гемов. И я потратил 10 баксов на эти кристаллики, у меня был огромный крутейший город. А потом оказалось, что это подделка на Clash of Clans, а все мои друзья играли в Clash of Clans. Человек потратил тысячу часов и 10 долларов. Мобильные подделки и это развод. Battle Royale 4. Практис. Порт практис. А люди, которых разводят, это дети. Но ну, речь всего о паре баксов, так что. Это подло. Да, но ну, не так уж серьезно. Правосудие должно совершиться. Поэтому что мы будем делать? Мы пошутим над их играми. На Ютубе. Правосудие, блин. Иные действия будут лишними в видео, где мы над ними шутим. Creative distraction. Хм. Hmm. Я могу поставить горочку, а еще я могу ставить ровный кусок и стену. Я кручу 90, чел. Он так странно двигает рукой. Это что-то новенькое. Лазерная... Э, это лазерная пушка? Нет, в никогда такого не было. Мне... Что-то кажется, что идея для этой карты... Они где-то позаимствовали. Well, Знаешь, you know что Creative Distraction? Нифига ты не Creative получается. <плэк> Давай попробуем вписать Valorant. Valorant. Okay, Этот чел такой, типа, займу нишу раньше oh всех. But, Он такой, я буду первым, there, и я просто уберу последнюю букву из названия. Чел, люди однозначно купят мою игру. Играть и оружие. Крутая менюшка. Но тут хотя бы гемы не пихают. Играть. Окей. Valorant. Чувак, это не валаран Это Валорен. Окей, реклама посреди игры. Я даже в меню еще не вышел, они такие. Подожди-ка минутку, прежде чем стрельнуть в следующую валеню. Ништяк, чем мы фармим баксы. Реклама во время геймплея, пипец. Хедшот 50 баксов. в тело. Охереть, И вы это видели? Я геймер. Я думаю, это у этого чувака была игра про охоту, и он такой... Ее никто не покупает. Переименую ее в Валоран, Может кто-то случайно ее купит? Rocket Royal. Для меня она выглядит как будто это Fortnite. Дадим ей шанс. Ну что, народ? В этой игре можно собирать деревья, кирпичи и другие различные предметы. А когда ты их собираешь, ты можешь использовать их, чтобы размещать горку. Или размещать ровный кусок. Или можно ставить стенку. Это уникально. Ракет-роял. Скорее, очень низкий бюджет-роял. Может, вы думаете, но ну, у них такие хорошие оценки. Не может быть, чтобы у таких игр были такие оценки. Добро пожаловать в часть видео, которую я называю «Однозначно реальные обзоры, которых точно не купили на придурочном сайте». Это классно. Это классно. В это круто играть, и вы увидите. Я люблю эту игру. Я люблю ее, это это приятно. Я играю каждый день, это лучшая игра, в которую я играл. 5 звезд. У ну, этой так много плохих отзывов, что они перевешивают фейковые. Им даже на фейковые отзывы не хватает от монетизации. Лучшая игра. Это лучшая игра, лучше, чем Fortnite. Не, похоже, этот настоящий. Это лучшая игра, она мне так нравится. Фейковый отзыв. Critical Strike, не Counter-Strike. Три звезды, чел. Открываю кейсы. Другое дело, я всегда любил кейсы. Battle Destruction. Извините. Оно продолжает спамить рекламу, пока куда-то не нажмешь. У этой на картинке была кирка. Почему в игре ее нет? Видеоигра с огромной красной бочкой, на которой огонь. И она не взрывается? Блин, они просто байтят всех названием и обложкой. Battle Royale. Интересно, можно ли крутить 90 в этой игре? Fortnite. Как будто они хотели написать Fortnite. Оу! Hopeless Land. Видимо, сам создатель игры признал, что это Hopeless. hopeless. That... Этот что, тот мейкапер из Ютуба? Джеффри Стар играет в паб. Красная зона тут. Бесконечный бег по полю, брат. Чисто как в пабге. Giant.io. То есть вы хотите сказать, что я могу рубить деревья, потом собирать их, а потом могу строить. Ого, вот и есть даже крыша. Ну, в смысле, в предыдущих такого не было. Офигеть. Гигантская победа! Чуваки, я походу победил! Islands of Battle Royale. А есть ли вообще смысл сейчас подделать Islands of Nine? Area F2. Lightning. Что за Lightning? Ага, это защитник, использующий электричество. Некоторые игры сделаны так хорошо, и так похоже, что ты думаешь, что это точно копия Rainbow Six Siege. Они не оперативники. Они агенты, окей? Я видел много подделок на Rainbow Six Siege. Но тут... тут полный набор. Ставят ловушки на окна и двери, которые взрываются при активации. Я могу взять тачанку? Я могу взять тачанку! Извините, я могу взять спидфайра. Вот, тут показывает, сколько у них брони и скорости, а еще сложность. Вот это? Это круто. Воу, я могу взять колючую проволоку. У нас тут вот рекрут, ют, бандит, смог и тачанка. Мне кажется, что я в лихорадочном сне. Где вообще? е я, я могу поставить свой пулемет. Монитор. Проверяю камеры, чел. Ну не. Они серьезно? Типа они. Не, я не верю. Они не могут просто, типа. Тут можно сканить. Используем пулемет. Погнали! Чел! Самая крутая подделка, которую я видел. Она точно такая же. Я уверен, что вы просто в шоках от этой игры. Че так жестко? Этот чел наверняка играет с мышкой. Магнит. Использует МП гранаты чтобы выключать электронику и вражеские. А. Окей. И вулкан. Ставит термин, чтобы взрывать укрепленные стены. Это жестко. Как они это сделали? Они такие, да нам пофиг вообще. О, боже, мы что, дроним? Я как будто в альтернативной реальности. Меня накоцал Twitch-дрон? Жесть, меня накоцал Twitch-дрон. Там что, лежит дополнительная броня? Не отслеживают. Окей, эта игра тоже мусор. Из всех вещей, которые они могли украсть, они украли шакала. Чел, это выглядит точно как... Ставим преграду? Окей. Пять очков. The flag, dude. Yo! Господи, даже прицел! Это просто жесть! Так, секундочку, важный вопрос. Есть ли в игре Егерь? Сканер сердца. Пульс? Стой! Магнитная система! Это Егерь! Всего две скорости. Мы должны открыть егеря. Потрачу 12 долларов. А люди, которых разводят, это дети. А мы сделали это. Ладао. Чувак, погнали! Я просто в шоке. Зацени эти камеры. Блин, ну как им не стыдно? Могу я тут подняться? Чувак, это жесть. Я поднимаюсь. Плюс 10. За выстрел по камере. Чё? Регистрация попаданий, как в оригинале. Осталось проверить одну вещь. Есть ли Эш в игре? Погоди, это Эмка с Акогом! Стул с Сакоба. Вот он, вот мой агент. В этой игре есть все. И тут я решил, знаете что? Я больше не хочу играть в подделке радуги. Но зато хочу снова заценить дисплей. Далее автор видео рекламирует производителя постеров, а я, пользуясь случаем, хочу попросить вас подписаться на канал, чтобы помочь в его развитии. Когда мы наберем первую тысячу, то я смогу хоть как-то монетизировать ролики. А если у вас есть возможность и желание, то вы можете поддержать меня финансово, чтобы мои старания не проходили зря. Желаю всего наилучшего и до скорого!